Всем привет, с вами Яна Алексеева, Дон Никитон, это канал о жизни понаехавших, дома и выпуск про переехавших. Как мы искали квартиру для съема, сколько стоит, как нам удалось сэкономить кругленькую сумму, какой отворился во время переезда, короче, про все переездные дела для вновь прибывших в Москву, это просто актуальный выпуск, смотри до конца обязательно и погнали! ко мне в новый дом и пойдемте я вам покажу его немножечко заходишь из стразы в ванной с туалетом здесь большая комната сейчас она пустая вот эту вот стенку мы тоже сегодня я надеюсь разберем и продадим. Там в соседней комнате сейчас пидон Никитон. Там стоит диван, которого, от которого мы тоже, здесь скоро избавимся. Дальше у нас моя радость. Это гардеробная. Настоящая, небольшая, но все-таки тут очень много полок. И наша кухня, она больше, чем была та предыдущая. Сейчас уже я начала потихонечку тут хозяйничать. Валяется мусор уже. Обычное дело, сами понимаете. В общем, кухня достаточно большая, стол, стулья, балкончик очень аккуратный, все с видом во дворы, что с этой, что с той стороны. Давайте сначала, где и как мы искали дом. Это наш второй переезд, и оба раза мы находили жилье на Циане. Есть, конечно, другие, и Домофон Труи, и, и Ру, и Авито. Но у нас с ними как-то не сложилось. Например, тот же самый домофонд. Мы два года назад искали там квартиры, и большая часть из них была откровенным фейком. Авито даже не думала открывать почему-то, если честно, хотя говорят, что там тоже находят квартиры. Кто-то находит через знакомых, кто-то, особенно студенты, которым нужно снять одну комнату, например, те вообще заходят во Вконтакте, в Фейсбуке, есть там группы. Группы, где ищут соседей, сдают комнату в квартире, студенты многие находят хороший вариант у нас была целая гора просмотров что в первом что во втором случае и есть что рассказать про это дело если под этим видео наберется хотя бы больше 20 комментариев на тему хочу более подробно узнать про тонкости поиска квартиры в москве тогда я сниму для этого отдельное видео а пока не будем забивать эфирное время несколько вещей на кухне которым лично мы очень рады во-первых холодильник наконец-то у нас большой холодильник потому что все. Всегда у нас была большая проблема, у нас была маленькая морозилка, и мы не могли ничего заморозить там. Ну как жить без большой морозилки? В общем, теперь у нас есть большая морозилка, ну и соответственно сам большой холодильник. Во-вторых, вытяжка. У нас есть духовка, наконец-то, потому что в предыдущей квартире у нас духовки не было. Да, мы практически ничего не пекли. А здесь это не просто духовка, это еще и микроволновка. И самое главное, что вот я для себя загадала, что в следующей квартире у меня обязательно это будет. Посудомоечная машина. Полнофункциональная, вон огромная какая Тут три деления. Это, конечно, космос для меня сейчас, потому что я лично уже заманалась мыть посуду. И еще для меня самая главная штука, которую я тоже загадала себе, когда думала о том, что должно быть в нашей новой квартире. Вот эти штуки. Это очень много полок, шкафов в ванной комнате, чтобы ничего не валялось вокруг, чтобы ни за что глаз не цеплялся. Дон Никитон не будет все это доставать и раскидывать. Я надеюсь, по крайней мере, но ну, внизу, может быть, будет еще, но мы там повесим замок. Ох, милочка! Главный лайфхак, как нам удалось сэкономить, что в первом, что во втором случае, целую месячную оплату квартиры, съем жилья непосредственно у собственников без использования услуг риэлторов. Ну так, сами понимаете, не приходится никому платить комиссию. В большинстве случаев здесь риэлторы такие, которым даже вообще и копейки заплатить жалко. В общем, квартиру мы нашли красивую, просторную, двухкомнатную, что самое главное. Но, конечно же, вы понимаете, что это не дешевое удовольствие. Я решила просто ради интереса посмотреть, какие за эти деньги можно снять квартиры в Хабаровске. Обязательно будет какая-нибудь квартира в центре Хабаровска Либо в Вахово, Флегонтово Сейчас это новые районы С хорошим видом и ремонтом Но на мое удивление Они не такие уж и супер большие, как я думала Я бы не стала за такие деньги Снимать квартиру в Хабаровске Тем более, что в Москве мы тоже неплохо устроились как говорят, нет ничего прекраснее, чем смотреть на три вещи – огонь, воду и как кто-то работает. Вот именно третьим я сейчас предлагаю вам заняться. Расслабьтесь, садитесь в кресло, можете набрать бокальчик вина или виски и расслабляйтесь. Сейчас я все вам организую. Однушка была тоже очень хорошая, просторная, светлая, в идеальном районе, хозяйка, которая нас не контовала, она была просто замечательна. Жаль было прощаться со всем этим, но, к сожалению, туда врезать вторую комнату невозможно, поэтому пришлось менять и прощаться с нашей прекрасной любимой однушечкой. Вещи в Москве можно перевозить двумя способами. Первый способ – это нанять какую-нибудь специальную компанию, которая приедет, соберет все ваши вещи по коробочкам, все запакует. И довезет до места не всегда гарантировано что в целости и сохранности хотя не знаю все тонкости потому что мы выбрали второй вариант переезжает сами сами собирали вещи сами упаковывали их сами перевозили и любимый у меня использовал два варианта и часть вещей с другом используя каршеринг, вторую половину вещей когда их было особенно много он перевозил технику он заказывал Большую грузовую машину в Яндекс Такси. Там это обошлось буквально в 990 рублей, если не ошибаюсь, за час. Никитос просто не может поверить своему счастью. Это любитель, когда все раскидано, а тут катает уже коробки, помогается. Кто пылесосил сейчас на кухне? Тут коробки, вещи валяются. Все собирается. Уже собрали сумку половину. Тут тоже все, короче, везде. Просто раскардаш. Еще одна сумка. Ручок стоит на столе рядом с сыром. Что скажешь? Это переезд, товарищи. Это переезд. Работает тот переезд, поэтому мы начали частично отмечать переезд. И пока что живем, как видите, среди сумок. Сумки, сумки, сумки, сумки. Там в комнате, где Никита спит, тоже сумки. Я немножечко разобрала вердероб сейчас. вот Продолжаем переезд. Подарили Мы нам сделали, роллы. В нашем районе тут только пиво экспортного, которое я в Москве во все недели видел. Крушовица экспортная продается просто в дворе. Чир с товарищем. Перевездник. Ну а что, вам покажется? Ну только... конечно. Что, пока не все привыкли к тому, что имеют mm -hmm. дело с влогером. Продолжение. Воскресенье. Второй день переезда. Время. 8.42. Привезли почти все вещи. Но пока еще не знаю, насколько все. Начали частично разгружать. И это капец. Просто я не понимаю, когда мы успели столько вещей нажить. Мы когда переезжали в ту квартиру, у нас было два чемодана и три пакета. А теперь просто ну, посмотрите. Ну только сумку я разгрузила. Я пойду. Посмотрите просто на это лицо. <yu> Переезжающего человека. Посмотрите, руки огнем горят, И когда водой на них прызгаю, я как-то кроссфитом занимался. Смотрим, во что превратилась. Прекрасная огромная квартира. Картина «Бурлаки на Волге». Матрас, кровать, кресло. Еще матрас. Целая куча сумок. Еще сумки. же Часть вещей в гардеробе загружена. Что то вот я разгрузила сейчас на кухне. Коробки две стоят. Когда мы успели так разбогатеть, не совсем понятно. Ну что, пойдемте разбирать. Итак, раз, два, три. Вуаля. И все. Целая сумка уже разобрана по шкафам. Ну, всего лишь одна сумка, их еще дизель. Итого наш переезд длился три недели. Три три недели. Переезд состоялся. Мы сейчас здесь более-менее обосновались. Там в другой комнате, в большой, еще валяется целая сумка вещей, которую, мне кажется, мы не разберем никогда. Но, тем не менее, мы заехали в новую квартиру, уже обосновались, живем здесь, строим планы на будущее, как мы будем переезжать. И я, естественно, продолжаю снимать следующие видео о жизни понаехавших в Москве. Поэтому, если тебе интересно, как, что здесь устроено, почему и сколько, подписывайся на мой канал, ставь Лайки и увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока!